Хочу показать вам мой второй канал по мистической тематике. На нем я рассказываю страшные истории, заказываю вещи из Даркнет, а также присутствуют мистические переписки. На нем давно не было роликов, поэтому буду исполнять потихоньку. Просто зайди и сам все увидишь. Кстати, я планирую стрим в эту субботу в 16.00 по московскому времени, так что заходи, всех жду. Ну что ж, приятного вам просмотра. Мне пройти. Э, откройте! Я планирую еще еще. Я писать хочу. Мне кажется, уже нужно какать. О господа. Я что, пять друзей напило? Мы ничего не скажем, Реди. Понял? Да, конечно, если мы что знаем. Спасибо за проявленное Теперь мы можем начинать. Итак, сейчас а... вы скажете, где не Бенджамина А что не так? Мы ничего не знаем. Мы что Уокер уехал в Мемфис. Что пиво а наш... и Кажется, кто-то хочет демонстрацию. Сейчас ты увидишь, а насколько я силен. Ха. Я выставлю руку вот так. Шепсих. Прицесс. Эх, мамо. И. Давай, сукин! Нет! Нет! Нет! Удивительно, да! Да, э, на это Павиш. Я отправляю Бредди. Он поможет взломать передачу КНА. Получи координаты всех операций КНА в этой зоне. Это Дана. Я поняла. Ага. Мы это сделаем. Как только мы доберемся до передачи КНА, мы загрузим данные. Черт, Дана. Здесь патруль. Фу, наверное, не ночью поменяли маршрут. Что делать? В обход не успеем. Нужно атаковать. Лучше не связывайте. Ты очень многое сделал. Мы не профессиональные солдаты! Так, я понял. Да. Mm -hmm. Ага, я понял. Давай. Сейчас сейчас он будет. Давай. Еще своего часа. Может быть, даже туалет я в Это туалет нужен. У нас артисты, сохраняемые. Эй, Слюшка. Привет, не знаешь, где туалет? Туалет, ну, толчок. Нет? А, нас нет. Мне голово. Пойду крепко домой. Не нравится мне все это. Тебе тоже не нравится, что здесь туалет, а не даст? У меня нет времени на это движение при о тут служить ты свинья надо ты что, Чита, что, ты что ли хотел э нет нет не на вопросов я позвоню в полицию и ничего не кажется о, фонарь. Отлично. Акомпай, Нет. Нет. А, я понял. Фонарь. Так, да, да. не могу не Так, так, не надо дальше там. У а... у при остановке... Покажи документы. У всех сегодня рожа, будто лимоны я только сейчас поняла, что уокер это и есть голос свободы. Хотела допросить, кто сказал, что он шпион? Ну так бейки рассказали. Те двое? Дано, не смеши. А где туалет? Что было с собой? Ну-ка. Ой, здорово. Документы. Слушай, ты не знаешь, где здесь туалет? Я просто очень Добрый. сильно хочу и не могу терпеть уже. Что ты сделал? Видели, Видели его ногу? ногу? Ужас. Ужас. Ужас. Опять, блин. Воду гоня до вас, вон, Вот ладно, Да долларов Так. Emmanuel <связывается> Thard <связывается> <связывается> <связывается> Отлично, я понял. Отлично. Внимание! В зоне проводятся специальные операции. Все движение приостановлено. Боже, это был Бокер? Что с его ногой? Поверить не могу. Зачем он пришел? Зачем так рисковать? Теперь он нукина. Мне раньше нравились его да. Благодаря им казалось, что мы можем все изменить, если только поверим. Да. О, здорово. А сейчас... А сейчас... Сначала а сейчас... нужно заплатить. Все, как ты захочешь. Не буду я с тобой. Внимание. Мне просто Сон нужны операции Движение О, ну, они будут, конечно. Все, как ты ну. ну иди. По что, что, у меня есть немного? Привет всем, у микрофона Артём! Поздравляю всех с началом зимы, Надеюсь у вас снега нормально, потому что у нас в городе водится всем. Я решил поиграть в игру Homefront 2 Революция. Игрушка возле 16-го года и очень прикольная, мне она очень сильно понравилась. Так что советую всем скачать и поиграть в нее. Весит немало, но это того стоит, я вам сказать. Ссылку на сайте я скачал, будет закрепленный комментарий. Так что, отчаяйте и делитесь своими впечатлениями. Игра чем-то напоминает Dead Eye про Живу покупку. Я думаю, вы ее знаете. Про нее, кстати, тоже будет видос. Ну, пока не знаю, когда. Ну, а пока что, вы лайк, Подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. Напишите, ему комментарий. Увидимся на следующей неделе. Будай.